Оно все стояло на своих местах, дружище, Как кесареву-кесареву. Кесарю-кесареву. Каждый получает безусловно. У меня вот друзья хорошие. И девушка красивая, любимая. И дочка умная. Так что я счастлив человек. Так, ладно. Я заебись. ебашим, блядь на газели, как на баймовой семерке уячем 700 лошадей 700 лошадей, да но ощущение как будто я один на 700 лошадях прыгнул, блядь я растяжку. Я бы блядь, вандан, блядь Лис, здорово, я тебе звонил вчера ты был недоступен вот, давай Лис Не, Я права еще не добрал, поэтому, видишь, не за рулем. Да, уе, ау как... блин. Ауе, ауе, ауе, уе, что как сам? Блядь, сейчас, друзья, а кто закроет здесь, не слышит, никого. я здесь так себе звукоизоляция, блядь. Что, как дела, братан? Что, как дела? Да ничего, нормально все, братан, все заебись у нас. Он с малой дома свяжет. Да, вчера. А? Два. Двадцать тысяч прослушиваний уже есть за стосуточки. Чё? Двадцать тысяч прослушиваний уже накапало за на сутки. Заебись с релизом тебя, дружище. Брат, я вчера тебя набрала. как ты сам не вообще? Не как сам, не... что пропало? Как у тебя жизнь? Алё. Че, как, говорю, как жизнь? А что да. куда пропало? Блядь, у нас съемки были, мы за три дня четыре клипа, как уебали, блядь. Клипе, локации, я видел, канал, видел, я, этой я этой видел. Брату, Сейчас секунду. Сейчас, брат. А? Сейчас, секунду. Пацаны. Давай туда и дверь закрой за собой. Давай, давай, давай. Да у меня тут детская. Давай туда. Что? Вот, а у меня тут детская площадка, братух. Я тут с детьми дома сижу. А -а -а. А да. О, здорово, братва. Ч как жизнь? Показали, хуярим. Да я уж понял, охуенно. Помидоры ведем к мухе. Он чтобы он на верблюд пересел. Да, если ты постригся это, по-новенькому, -по так заебись тебе. Но Ланка сказал, что мне после науза ей не нравится. Она говорит, что мне Бля, братан, мне нравится мне. Так... Знаешь, знаешь, знаешь, почему она так говорит? А? Да, знаешь, почему она так говорит? Почему? Потому что, братан, с новой притчи тебя спиздить быстрее. <сих> и легче. Телков. Я, не Телку. Не, <сих> не, <сих> я не, шучу. Нет, пиз было не, намного не, по мне. Собака, блин, ты знаешь. Да знаю, братух. Ну что там? Че, ну, у нас все нормально. Мы вчера с местом пересеклись. С Пашей, с местом. Короче, решили Гамору писать. Вот. Заебись. Гамору писать. Нормально, все, да, нормально, двигайся. А? Тебя еще тебя в гости пригласим поучаствовать у нас на релизе. Мне нихуя ни нового ничего не происходит, вот сняли 4 клипа, блядь, заеб... заебашили просто. Ну, бря, нихуя 4 клипа, это же заебись. Да я чуть не сдох, нахуй, блядь, я охуел просто. Я очень хотел спать. У нас еще чувак приехал с Свиньки, который снимал, он вообще охуел, прозрел просто. Он в таком темпе не привык работать. Там же в Латвии, блин, в происходит. Я вот, короче, попал. думаю, что, короче, мы из что мы суетились, торопились, короче.. Голос улиц, клип наш Варградовский, где продолжение Но. должно быть ставим. Да. Там, короче, что-то, блядь, мне не нравится сюжетная линия, ее там мало, и она на фоне читки, которая там на фоне Москву Сити, там, блядь, ну там, уж пиздец, хуево, въебали, там уже пиздец, головы в ебаре, там же стробоскоп и вся хуйня, 4 гелинг Ну, короче, сюжетная линия хуёвая Мы сейчас буду общаться, если утвердим, что будем переснимать, придется тебе братишка пересниматься пацанами. Че, я умру там в конце? Нет, брат. Ты не умрешь, его. Или прив... я пойду... Тебя примет, ты, я, ты, я, ты я, там, я. ты же, ты же там, ты же там, ты же там, лютый наркодилер, я. Там, там же типа у вас сходка, да. блядь. Там же сходка, ебать. Или я, чисто там... Или я как настоящий УДЖИ пойду за Бля, может быть. <laughs> а мне, кстати, братан, я общался с пацаном, Или а, из, из этого, из, из Израиля. Израиля. Да. А. Там Игорь написал. Игорь. Либо Тига, либо Игорь. Это я не знаю, это вот э, в общем, какая-то Cool Records что-то в этом духе. А? Мы с ним познакомим. Cool Records или как? Ну вот кто вот за Cool пацан, Records но... вступился вот, на ресурс, он мне там написал. Все, это мой номер зависит я ему ответил, мы с ним чуть-чуть порапсили в, в итоге созвонили с ним, все вопросы порешали, разбили эту тему и в общем он там по-своему мне накидал типа, говорит Гуф не писал заяву да Игорь типа хороший блин, просто у них да попался им подопечный не знаю, очень я знаю, я знаю, он, как бы с Ромкой они общаются поэтому, Но он говорит типа не писал никто заяву просто по типа вот то что они написали ну я как бы не знаю, но я настолько знаю, что типа не было со стороны. Глупо, просто чисто опрос был. Потому что если была бы заяву, любой. Короче, случае, я, прям... я этот вопрос тоже интересовался этим вопросом. Вот ну, так да, краями. В итоге Леша ну, сам, что? сам, сам. О, Вот Вот. А так что, братуха, рад тебя видеть, слышать был. Ты мне набери. Давай, набери, я тебе позже наберу, наберу тебя. потому что связь тут прыгает, и я нихуя не слышу толком. блин. Да, да, набери. Че, фанатам всем твоим респект. Охуенно у нас с тобой совместно. Своим твоим тоже, братан. Пусть слушают, всем пацанам привет. Обнял, братан, давай на связи, рад слышать тебя был. Набирай привет, еще брат, время. Не на давай, братуха. Не слышу, ты пропадаешь, ты пропадаешь, что Ты Нет. пропадаешь, скажи, я наберу тебе позже. Просто шляпное свезло, свезло. А чем мой. он там рулит, бля, я не худею, знаешь, каким он там рулит? Бля. Смешно даже. А чем он там рулит? Ты? Может, ты не мой блог это кен, твой блог это ява, мой блог все решает, твой пишет за ява, мой блог это кен, твой блог это ява, мой блог все решает, твой пишет за ява. Я усесть. А флешку ставить, конечно. Вот а что? В ⁇ баный честь. И к Байдуну тут. Э-э, в Алакалан стоит. Шассешку видел. Покажи, что творится на Мкаде в Тыдаевиче. <как> Идите нафту в своем духом месте, блин. Все <как> <как> же мне тут устроили, блин. Че, че, че. Да, это бомбят за него. Пару человек, блядь. Вот Тупые камни. бараны, бля, я не знаю, уже не знаю, что должно быть. Чё, чё, Да я не с ними менял стиль, я, короче, на некоторое время просто этот Притча у меня была, потому что мы в крепе снимались. Я свое, своеобразный, короче, этот... Как он называется? Образ у меня, образ. Я вот не меняю свой образ. Называется как неращаска. Да это я уже постригся обратно, ну и чё, это был на съёмках. Да он просто под меня кончится. Тот сам, как я лысый, бородатый. Лысый, бородатый, ели, ели, ели, ели. Да я в курсе, что его побили, блядь. Тебя били? Того? Тебя, вот раз в день. Ты как дрался, блядь, получал. Чё такого, нормальная тема главное драться в этот момент а да. не просто ставить получается. мой папа говорил, когда тебя короче, когда тебя бьют въебало, в ебало бей, бей, бей в ответ если даже запинали, тебя уже не отпиздили ты уже подрался похуй что там дальше будет меня нет пока, слава Богу бля. бей в, бей, в, бей, в бей, бей в не пойму Ой, пишет боя хуйся все в руки появились сегодня Короче, ладно. руки Всем, блин. Шалом, салам. Хорошего дня. Мы тут это. Не бачим по пробкам. Валькалямск. Вегас. Вегас Крокус Сити Экспо. <свист> ты обламываешься? Да. Бля, братан, ну у тебя просто это печаль. Просто. Нужно отвечать, ну, ты, ты Нет, нормально все. Ты шизофреник. Говорить, шизофреник. Нет, нормально ты знаешь, все. Что из жив... В смысле, я что заплен? Ну я зеваю, ты не зеваешь. Это, на... это первый признак, что ты заплен. Я зевнул уже. Ну Мика зевал. Ты говорил уже. <смеш> <смеш> Нормально. Ай, козмульте. Ни у кого почти нет, а у меня есть. Они вам наказали. Харина, сегодня не приезжать. Мы уехали. Что за Харина? Харина, да? Который пел на... пел. О, Карина, найди меня, пожалуйста, Spliff короче, я тебя искал. Он тебя искал, Карина, всю жизнь Карине, искал. Карины, Аристех, всю жизнь да, тебя искал он, всю жизнь искал. Да, стал. я как раз расстался, можно пообщаться. Выбьем мозг <связанная> с э, Валерией. чтобы оху не страдал. <связанная> Окей, говоришь? У есть персонажи которые могут Блять, денег нет реальность. приходится грузчикам работать на самом деле мы приехали за новой моей тачкой вот сюда э, вот сюда люди... мы едем, вот сюда. так что я с вами прощаюсь меня Вы пацаны просто везли не, не, не, не, у ничего. нас полный багажник нали, налика мы сейчас будем угорать вот вот вот вот, вот, вот. Бля, в я, придумал, я вот, короче так. буду поднимать вот uh, Старый знакомый. A star, знакомый. Шаблит, и a старый знакомый. Больше, блядь, изебал руками. У него, короче, он хочет в эфир, братан. Он хочет хайпа. Карина пишет, я как раз свободный сейчас, так что welcome. Отличность! Welcome куда? В, в куда? Welcome. welcome в куда? Так, братан, давайте бы сейчас перекинуть. Я пошел Хорошо, покупать братан. Mercedes. Синфо. Что, у нас журнал врачи? Ну ты, блядь. Просто она говорит, что он дрочил при ней. А там на видео чувак просто сидит, журнал смотрит. Обычный, ну, рабочий журнал. Рабочий журнал такая же труба. Ты-ты-ты. Мойша, блядь. Мойша хочет хайба, эй. Валя колям, сквейн. Валя колям. А ты локам, тушицы? давай расскажем про, про труи труп Они же не знают, что их ждет. Бля. Бля, Лха, баный же. Если, короче, от 10 тысяч наберется, мы тут троим договор разделимся. Что, блядь? Мой максимум. Мой максимум. Лех разделится. я уже приоткрылся с ним. Подожди, я приоткрылся. Кстати, мероприятие труп и труп. Трихмуй или сдохни. Пацана поехала. Да. Иди в жопу, блядь. Жа в жопу, хлопки падает. Сам ты, же ж, блядь. Ты панишь, что ли? упасть, да мой хвост, слышишь? Ты, братан, не путай хвост, блядь. На хвост может упасть рояль, знаешь такая хуйня. Роял. Канин. Роялти, роялти, роялти. Чего может уже пытается хайпануть? Каплан, привет. О, каплан что-то фамилия потома. Ольга каплан. А души, ой-ой. Да, я знаю звонкого, конечно. С тачкой что? она трясется, бля Бля, мы в натуре как на тачке, знаешь, они были, на ну, подшипниках такие. А, да. Вот ебану ты, сядешь в горки и хуяришь, тормозов нет, и хуя нет. Ебану, да, ебану Из трех, бля, из ячика сбитая, сколоченная, бля, тут хуйня на, на, на подсобниках. Вот детство было интересно, да? Не то, что сейчас, гироскутор. Бля, ты реально думаешь, что меня вот эта хуйня может убить? Ну, максимум. Вот тут... из моей жизни, которую я прожил, бля, ничего я только не пробовал, бля, ты думаешь, меня убьет энергетик, бля? Это значит, из-за того, что... Выпить там два литра водяра, а утром, блядь, сказать, что печенька нахуй траванулся, поэтому хуво. Валакалямские столы. Ну, а они думают, столы валакаламки. Круто, что они уже думают. Сейчас альбом выйдет, будет понятно, сейчас будут концерты или не будут концерты. Но альбом ебический, я прям постарался. Да? Yeah? Я прям постарался. Улица, брат, улица. Прям улица, улица. Детям не понравится, там нету этого, я ебал твой тёлку там. траках, мне не нужно трахать чужую тёлку, чтобы быть и не казаться рэпером, матером там, где я вырос, ну, да, ты по да, у тёру генни сам придумал, карту спёр у Да вон там упал, блядь, на штанину. Влёк, светлопан, блядь. Ван, ещё убежит. Разуш... Клёха? Пошел нахуй не трогай мой телефон. Сам пошел нафиг да? Альбомчик скоро выйдет, потерпите Что с тачкой из салона? Ничего, мощь опять Каймаш. машет мощь, у тебя, блин, что, руки трясутся до сих пор от той перестрелки, в которой ты побывал на съемках мау, мау, мау, мау, Ладно вы Валерия, за что? Я крокодил, крокожу. И буду крокодить. Я крокодил, крокожу. И буду крокодить. Мы опять хуерим на эти же газели. Опять ту же самое страну включить. Я хуй на это. Даже через Билю. браузер Яху Обязательно доедем до концерта Посмотрим, как получится Ладно День уныл погод дерьмо а -а -а -а. Хочется спать, пипец Друзья, большой привет только Берези, сокарствуй, только Все, всем связь. Девчонкам отличного настроения, пацанам отличных девчонок. За вас. Оббилась, а да? А, подождите, подождите. Маша, я добавляю тебя вверх. Так Таки бери трубку жирный. Че он обиделся, что ли, сам? Лидочка, ну Я крокодил, крокодил. Да крокожу, да, не, не буду обеде. крокодить. Йо, эй, ты опять э, ага. в Вы не ты телефон подальше возьми, а Харя не вмещается. Харя твоя не вмещается в экран. Я хуёво слышу. Погромче говорите. Твое здоровье. Мой сюда нихуя не слышно тебя вс ⁇ равно. Я нихуя не слышу, короче. Мыш, все, решил, пока. Тебе, короче, твою И я так, кстати... А... Чувак, он делся. Он исчез, видишь, внимание. Россоленко 91. И была на твое отражение, хуй путала, ебаная. Туру топтала. Да она. И била недоразвитого кусок Ебанутый банутый баб ты внук. Мощь, я тоже не слышно, ебал твою не помещается в экран. ебать нихуя не слышишь? Нихуя не видишь. Ебать, еще не Ебать Значит, нихуя не делай. Мол, не убил. Русик, привет. Бусамчик, братан, мы как-то неху делаем. Мы в мы едем за столами. Али. чмошник Чмощик твое отражение, хуево. Ебаный, это ебаный. А ты, ты все еще спину. А ты жодной еще... ты там, блядь. Бомбит, ебать-то, там. что то отражение позарить пытается. Девушка-дилер будет на альбоме. Благодаря моему другу, соратнику, Джонни Вайтсу. и э эй наш малой пиздюк. Пиздюк. Пиздюк. Он сделал этот трек, блядь, ещё божественнее, чем мог бы быть. А это уменьшенная версия постманула. А это там бомбиться, смотри-смотри. Говори все ухудло другое. Маша засоряет. Представляете. Нормально Нормальная у тебя фамилия, имя? Представляю тебя. Маша, разъеби его. Козлова, блин. Ты бы со своей фамилией вообще не булькал. С такой фамилией только пастись. Нахуй иди ты. Нахуй твой жоп хорошо? А трясет нас, потому что мы, короче, ебашим. Ну тут все потрясно. За грибами в лесу, в лес едем. Собирать грибы. Грибы, говорит, отсюда. Вот этот лес. Вот, вот это припел. грибники. Вот припел. Вон там грибы. На хую-то моя может встретиться, дебил, блядь. Спасибо, Виктория. А поводу ситуации с Я вообще не хочу это обсуждать, честно говоря. Медь мало и мало всего остановится. Это да не только, а, как его да, предсказуем, на 100%, как я и говорил. Мы газелем, хуерем, пиздец. В бардачке... Поздно, говорят, по грибам ходить. Конечно, поздно, ноябрь уже. А у нас ноябрьские грибы. Да, да, да, с ноябрьской привезенные, Да, на ноябрьской привезённые. короче. Блин, ты что? Реблан, ты бить меня, пи***ц. Да нет, не исключай, мне нахуй она не нужна. От тебя китай черный. список ты и вот и хуйню всё мне писать. Да у нас полная газы, хуй поймем чего, сейчас нас и больше у меня не увидите, будет случай в новостях. Классик. Пацаны вообще красавчики. Ты меня заебал, короче, долбоеб, блядь. <связь> <связь> Спасибо. Олег, братничка сайтиком доводишься Кафе у Гамлета У Амлета Интересно, это армянин или грузин? Гамлет? Да. Армянское имя Ну как армянское? Вообще Гамлет это английское имя Французское Кто написал Гамлет? Рассказ про Гамлета и что там? Вопрос! Пример... Вопрос. Че имя Гамли? Английская английское или армянское? Или это французское? грузинское. Кстати, мне кажется, английское там. Новозыпко... Новозыпкова. Привет. Коллаборация ЖК. Еврейское он Мойше говорит. А говорит Гурче говорит Мойше. Мойше. Спасибо. Армянская, говорят. Гамлет армянская. Блять, ну рассказ. Вот ну, армянин написали. не армянин там был? Да. Еврейская, армянская. Молилась ли ты на без демона? Спасибо, Софа. А О, Софа, привет тебе. О, Софа. В твой теплый американский край от нашего серого, холодного российского простудия. Передаю привет. То есть недавних пор, не получи, как звучит страну. Уражское, армянское. немецкое немецкое, английское, армянское Так немцы написали или англичане написали давние, да? говорит, вылетел носы. Меня не у меня. И... Бля, лх, выключи печку, сейчас я умру нахуй здесь. Да и без них Никого, никого не пиздел, блядь. Я разве там был? Я разве кого-то пил. И вообще, какое отношение к этому имеем, блядь? Межсин. Кулаки покажи, кулаки покажи. Етик власть, целый. Второй. Целок, целый. Думайте, а птица свызака. А то она нагадит вам на бушку. Бля, почему-то погиб. Так... Что говорит, бухой? Да, Адреналином накидался Ярый! Ты ярый! ярый, ярый. Азангель, я очень добрый чувак Шекспир написал Гамлет Вот Шекспир Я да. не думал, что Шекспир я был армянин Я не уверен, что он был немцем. Но он не был точно армянин. И нет гречанина Гречанина Морда у меня заплыла Потому что я всю ночь пил воды блядь. Воды, воды заливал себя в воду, блин да, И вот их, короче, проснулся вот с такими губами там вот мне пчелы-то Я худе... Сколько там нам еще ехать? Миллиметров шестьдесят, семьдесят Там написано время Еще сорок минут и мы в Валя-Каламске Австриец говорят Давид, привет! ты когда заедешь ко мне? Я тебя жду, мой друг, простяк Борода надо привести в порядке А борода у меня, видите, рыжая блядь. У тебя борода щик, с X9 У тебя разноцветные борода, а у тебя разноцветные волосы знаете, когда куришь сигареты, мне кажется, борода вот здесь становится светлее. Да? Yeah? Да. Yeah. здесь. Куришь, На да, ней почти не бухаю вообще, У меня нет желания особо пить. Но я буду делать вид, что я бухаю постоянно. Пьяный мастер. Мастер пьяный. Напускайте его к электричеству. С сельганого мастера. О, ориентин Здесь. Рикардо здесь. Рихард, привет, Харик. Рикардо. Ты же начал? Рижи начал. Чего опять мы сюда приехали? Шашлык 24. Блять, а подоехали бы уже оттуда, час назад проснулись, уже, блядь, это, Доехали бы, забрали бы, стола на обратном пути, нормально поточили бы не все остановились. Яхте, то пол. полчаса завтракал тоже, да? А? Тоже да. не завтракал. Я тоже не завтракал. 40 минут, да? Я... блядь. Э, шишки, говорят. Где? У кого есть шишки? Кто-то там говорит про шишки. Мы придем к вам. У вас есть шишки? <с мы идем к вам. Вы еще не скурили свои шишки, тогда мы идем к вам. Бля, я бы тут не стал есть. Слышишь, я терьезно говорил. Если тут не халяр значит я не буду есть. О, смотри, кстати. Как да, да, да, смотри, да, Смотрите, какая машинка. Нормальный таз. Ну, а что номер... это? Не, это не его, ебать. Военная, братан. Во Львов привет. Корма, блядь. Вот вам туда, пацаны. Братишка. Мы же птичку привезли покормить. сколько там сотрудников. Ладно, всем пока.